Друзья, я приветствую всех на нашем канале. Сегодня я приехал в жилой комплекс Сочи-Парк. Приехала сюда по двум причинам. Первое, застройщик объявил акцию 45 тысяч квадратного метров. Второе, мне нужно было сделать видеопрезентацию для удаленного клиента из Красноярска. Итак, коротко расскажу о комплексе. Находимся мы с вами на северном склоне Бытки. Здесь идет комплексное освоение 30 гектаров земли. Представьте себе, что это такое. То есть здесь нет старого соседства, абсолютно новая застройка. Два комплекса. ЖК Сочи парк, ЖК кислород чуть выше. Оба комплекса состоят из 9-19 этажных домов. На территории комплекса вся инфраструктура, начиная от детских площадок, спортивных площадок, торгового центра, школа. Садик, свой прогулочный парк на 5 гектаров. Представьте, только прогулочный парк на 5 гектаров земли. Это как три футбольных поля, чтобы вы просто понимали масштаб. Минимальная цена на сегодняшний день. ЖК «Сочи Парк» 5 миллионов 700 тысяч рублей. Это площадь 15,7 квадратных метров на первом этаже. Проходят абсолютно все ипотеки. Мат-капитал скролл счета pz 214 все как вы любите. Если мы возьмем с вами жилой комплекс кислород, его главное отличие от Сочи парка, это наличие балконов. В Сочи парке, как видите, балконов нет. Там минимальная цена 6700, площади в принципе такие же, но Сочи парк в первую очередь уже сдана, вторая очередь сдается в третьем квартале этого года и третья очередь сдается во втором квартале 2023 -го года. А кислород будет гораздо позднее. В первую очередь сдается через год. Вторая очередь в 24-м. И полностью завершается строительство только в 25-м. Кстати, вот, торговый центр. Уже заехала пятерочка. Думаю, скоро откроется. Да, и кстати, упомянув школу, я забыл сказать, что она будет одна из самых крутых. А, вообще в Сочи. То есть есть рендеры, я их видел. Там даже будет эксплуатируемая кровля с патиозоной для отдыха и так далее. То есть ребятки будут учиться и кайфовать Будут футбольные поля, теннисные корты Короче, вся инфраструктура Сейчас вы можете вот уже позаниматься Спортивная площадка Там у нас идет детская площадка Здесь есть Зона отдыха Чтобы пожарить шашлычки Там чуть ниже Давайте коротко о плюсах Богатейшая инфраструктура Как внутри комплекса Так и снаружи это транспортная доступность, здесь у нас, видите, идет дублер, то есть мы можем уехать либо на Красную Поляну, либо в Дагомыс, либо спуститься на курортный проспект и уехать, куда нам нужно, здесь, поблизости. Короче, очень удобно транспортная развязка. Второй момент, то, что у вас на закрытой территории школа, детсад, детей никуда не нужно возить, все здесь, все близко, все рядом. Цена входа, опять же, на сегодняшний день нету в Сочи комплексов, которые по 214 цена была бы 5700. Из минусов, скорее всего, это, конечно, то, что нет пешей доступности до моря. Туда-то вы дойдете за полчаса, а вот от моря вы будете идти не меньше часа. И вообще, если у вас нет подготовки какой-то, не, не, не, не ходили никогда по горным тропам, то это будет сложно сделать. Я это пробовал просто, поэтому говорю. Пишите. Звоните, на все вопросы с удовольствием отвечу. Проведем ипотеку, продадим за наличку. Как всегда, делаем для вас лучшие условия. С вами был Илья. Всем хорошего дня.